В Старой Руси хлебзавод делает очень вкусный хлеб. Но настолько вкусный, что не грех за ним сходить. К самому хлебзаводу и купить половинку везу с собой в столицу. Приеду, а у меня там вкуснотейшая. Не пахнет, конечно, через эту целювозу. Ну, очень вкусный хлеб. И вот состав у него какой. Дрожжей нет, полезная мука, просто супер. Вот такая текстура этого хлеба, вот такая корочка.